Здравствуйте. Вас приветствует фабрика бизнес-планов, проектов фабрика предпринимательства. Меня зовут Родион Нижегородов и сегодня я вам расскажу о бизнес-плане реализации проекта Flip-Flop Portrait в городе Казань. Есть три причины, почему мы выбрали для реализации данный проект. Первое – это зарабатывать деньги на том, что тебе действительно нравится. Хобби или то место работы, на которое ты приходишь с удовольствием и тебе интересно развивать этот проект. Второй момент это не такие большие инвестиции и ну, небольшие не инвестиции на старте самого проекта. И третий момент идея. Самый, ну, один из самых интересных моментов потому что здесь есть некая новизна, некая уникальная технология, которую мы придумали сами. Вот. А у нас необычные портреты, наш продукт гораздо больше, чем просто портрет на стену. Потому, ну, ведь в первую очередь. Мы дарим яркие эмоции и окунаем людей в атмосферу настоящего праздника. Общие инвестиционные затраты составили около 350 тысяч рублей. Основная часть затрат — это оборудование и материалы. Компьютер и оргтехника на сумму 150 тысяч рублей. Плюс первоначальные закупочные материалы — около 100 тысяч рублей. и Первоначальная аренда помещений и зарплаты сотрудникам — это тоже около 100 тысяч рублей. На этом слайде вы видите наши финансовые и наши финансовые результаты реальный, по которым мы работаем а, с этим самым проектом. Важным элементом финансового плана является, конечно же, выручка, которая складывается из количества портретов, реализованных в месяц. В расходной части данными затратами являются заработные плата и расходы на закупку материалов. Заработная плата складывается из зарплаты четырех человек. Два человека с окладом по 20 тысяч рублей и два человека с окладом по 15 тысяч рублей, а, плюс премии и проценты с продаж. Есть три важных момента при создании подобного бизнеса. Первое — это сильная команда, которая мотивирована на развитие проекта. Второе — это изучение рынка спроса и хорошая целевая рекламная кампания. Третье — предоставление качественного и удобного сервиса. Это сделали мы, а значит, это можете сделать и вы. С вами была рубрика «Фабрика бизнес-планов» проекта «Фабрика предпринимательства». До новых встреч!